Кудко лет пошло, землю знаю. я-то думаю. ты и знаешь. С запах я бы что и криш, и ты дал Сейчас я тут подношу, здесь туп,